Здравствуйте, зрители канала Дом у моря, Таиланд. Всех приветствуем. И по вашим многочисленным просьбам мы решили рассказать вам сегодня без влога, вот так вот в ресторане в КБ Шиконда, о том, как мы приехали в Таиланд. Всегда интересен личный опыт других людей, поэтому я думаю, вам тоже будет интересно. Оставайтесь с нами. Начнем с того, что мы не планировали как таковой переезд в Таиланд, чтобы здесь жить на постоянной основе. У нас так получилось. И первой приехала в Таиланд Таня. Она у себя на канале уже рассказывала немного о этом. Рассказывала много и очень подробно. В принципе, ничего не изменилось, но я могу теперь коротко и сжато. Я понимаю, что самое интересное и важное, все, что спрашивают в основном. Из многочисленных историй, которые я знаю, как люди сюда попадают, в Таиланд, нет какого-то универсального пути. То есть нет такого, что вот все влюбились, съездили туристами, потом вернулись, проработали какой-то план, следовали этому плану. В основном все было на эмоциях. То есть... Общее для всех – это эмоции. Даже если кто-то влюбился в Таиланд, это эмоции. Ну что, раз я первая приехала, я и расскажу, наверное, первое. Это был 2005 год, сентябрь. И я приехала, ну, можно сказать, спонтанно. то есть Я не готовилась ни одного дня. Я была до этого туристкой в Таиланде, как и все, стандартно, две недели. Но я не скажу, что я здесь завела какие-то особые знакомства или еще что-то. Просто отдохнула, поездила по экскурсиям, покупалась в море. То есть абсолютно все было стандартно. Но из той поездки, из туристической, я привезла себе сувенир. Это была русская газета, инфосервис, обыкновенная печатная газета, черно-белая. Когда вдруг на меня что-то накатило в Иркутске, я решила, что я поеду в Таиланд. У меня же есть целая газета. В этой газете был единственный номер телефона редакции газеты, куда я из Иркутска позвонила и спросила, как там у вас в Таиланде с работой, можно мне ее будет найти или нет. Ребята меня выслушали, сказали, что, ну, в принципе, начинается сезон, это сентябрь, вы можете попытаться, но никто вам ничего не гарантирует, только на месте все будет известно. Я это восприняла как, да, конечно, работы валом. Я тут же купила билет и, не скажу, что быстро, но добралась до Бангкока, потому что тогда из Иркутска прямых перелетов не было. Я летела через Китай, через Корею, то есть с двумя остановками до Бангкока. Слушай, ну много тогда чего не было. Тогда и интернет, как бы так, соцсети не были особо развиты. Нет. поэтому просто газета, бумажная, какие соцсети. Большая удача, что у тебя было куда позвонить, просто да. позвонить в газету. Да, и на самом деле, то есть в интернете, ну не то, чтобы я не нашла, я не скажу вообще, что я даже думала о том, чтобы что-то искать в интернет в 2005 году. У меня даже мыслей таких не было. Поэтому я просто прилетела сразу же с самолета, пришла в офис. И сказала, ну вот, <свят> вы меня ждали, я приехала. И, конечно же, мне очень повезло. Но, да, меня взяли тут же, мне сказали, отлично, иди размещайся, ищи себе квартиру. Завтра утром поедешь на реку Квай смотреть, что это за экскурсия. Я считаю, что мне повезло. Опять-таки, на тот момент, 2005 год, плюс-минус еще пара лет... Все было очень легко. То есть тогда вот таким вот э, людям, как я, которые просто бросили тапки в сумку и приехали, было очень легко. Ну, не в этой турфирме, так в другой. Ну, не в турфирме, так еще где-то. То есть работы было очень много. И визовый режим был очень легкий. Я даже, если честно, не знала вообще, какая у меня виза. Я куда-то съездила в Лаос, мне ее оформили. То есть я тогда даже не заморачивалась и не смотрела, что за виза там. Никто из тайцев не заморачивался визами и проблемами. Ни тайцы, ни русские, мне кажется. В общем, короче, никто не заморачивался визами. Ну, или мне так казалось. То есть я в каких-то вообще, не знаю, я в каком-то раю пребывала, что у меня всю память отшибла И до сих пор, мне кажется, это был самый лучший, самый легкий год вообще из всех. Mm -hmm. Уже скоро 15 в Таиланде. Но приехала я с обратным билетом. Я вернулась обратно в Россию, в Иркутск, отработав этот год на полнейшем позитиве. И естественно через некоторое время в Иркутске, да буквально через несколько дней, я поняла, что зима близко, осень близко. В Иркутске я не останусь, я себя не найду. Надо зимние вещи покупать. Но а в я Тайланде вернулась. Не, не нужны. Да, но я вернулась не в Таиланд на самом деле. Я думала, что все, теперь весь мир у моих ног. Я сейчас, как поеду по разным странам, везде буду погоду жить и работать. И я уехала в Арабские Эмираты на месяц. Но, к сожалению, почему-то Арабские Эмираты очень сильно отличались от Таиланда. <связано> <связано> Мало того, что ценами. А русские там уже не такие позитивные были. Все как-то все под себя гребли, не делились никакой информацией, никто никому не помогал. Через месяц у меня закончилась виза, я не нашла никакой работы. <связано> я сходила на какое-то мутное собеседование в какую-то турфирму где я так и не поняла вообще, что за турфирма и чем они занимались. В общем, по-добру, по-здорову. Я прямо оттуда, из Эмиратов, вернулась обратно в Таиланд. В свой офис, где меня с удовольствием ждали, приняли обратно. И Я так и продолжала там потом работать в этом сезоне. Моя очередь, да? Как ты остался в Таиланде? Моя история такова. Работая в Магадане на областном телевидении старшим оператором, я, по сути, достиг потолка своей карьеры там. Много было у меня командировок в Москву и Москва мне не очень нравилась, мне, чтобы расти дальше надо было переезжать туда по сути, но Москва, в Москву мне не, хват... не хотелось. Расти внутри компании Там мне было уже некуда, старше меня в компании был только технический директор, который также был мой хороший друг и друга не подвинешь, что называется. Поэтому, когда мне предложили поехать в Таиланд, развивать русское телевидение, я, конечно же, сразу согласился. Первоначально мне предложили поехать на сезон. А на полгода приехал я по бизнес-визе. Она впоследствии закончилась, я вернулся в Россию. Но Таиланд остался, так скажем, в моей памяти таким ярким взрывом. Это была моя первая заграница. Я никогда, нигде не был до этого ни туристом, Вообще не выезжал за пределы России. И когда мне во второй раз предложили ехать опять на сезон, развивать дальше русское телевидение, я с удовольствием согласился. Так получилось, что, находясь уже здесь, в Таиланде, было предложено чуть-чуть пересмотреть мой контракт, и по концу сезона я не вернулся в Россию, а, а съездил туда в отпуск. Мы так договорились с работодателем, что он... Да, важное условие моего контракта было то, что мне дорогу в Таиланд и из Таиланда по концу сезона оплачивают. И когда подошел к концу сезона, мне предложили остаться, я договорился так, что мне платили просто отпуск в Магадане. И первые несколько лет, работая на русском телевидении в Паттайе, я ездил в Магадан в отпуск. Чем вызывал постоянно приступы радости у всех людей, кому я об этом рассказывал. Как из Таиланда катаются отдыхать в Магадан. А, Все ездили в Таиланд отдыхать, а ты ездил в Магадан. Я что-то так переживаю вообще. Как будто первый раз на камеру говорю. То есть, мой переезд, как и переезд в Таиланд, не был спланирован. Это получилось спонтанно. Мы приехали сюда, начали работать, попробовать вообще здесь поработать. И год за годом мы здесь остались и фактически залипли в Таиланде, как мы говорим. А, потому что вы знаете, когда долго занимаешься одним и тем же делом, одно и то же работой, затягивает рутина, затягивает повседневный быт. В условиях, в когда нет еще смены сезонов, когда каждый день, как, как вчера и как завтра. Поэтому все шло своим чередом и было все достаточно хорошо. Ну и здесь, наверное, место рассказать, что мы как раз вот и познакомились с Таней на русском телевидении. Она работала у нас там в туристическом офисе. Компания делилась на две части. Это была туристическая компания и телеканал. У туристической компании были первые в Паттайе квадроциклы, в квадроциклы. В на квадроциклах. Потом они открыли первый в Паттайе джип-сафари. В дальнейшем, в дальнейшем а, с помощью Тани уже открыли. Да, первые экскурсии за границу: Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Лаос. у Нас даже был Палау где да. это это то чем собственно и занималась таня в компании она организовывала туры по загранице для тех туристов кто приехал сюда на две на три недели на месяц и хотят посетить еще какую-то страну заодно съездить на несколько дней так скажем в заграничную экскурсию из таиланда вот этот спектр экскурсий предлагала компания можно назовем да предлагала компания карибу карибу тай, карибу -тай многие знают да, да. ездили кто и Таня занималась разработкой, совместно ну, с другими сотрудниками, конечно, компании, за -за занималась разработкой этих поездок. Ну и в дальнейшем бронированием там и так далее. То есть организацией туров для туристов. Первый раз, когда все слышали название компании, они переспрашивали «Че, че, че? Кури, бухай» Я такое не слышала. Ну кто слышал? Хорошее комп... ну, у вас название компании. Ну русские, конечно. Русские. Хорошее у вас, название компании. Кури, бухай. Мы верно приехали. Я не слышала. Карибу? <связывая> Тай. Ну теперь к главному. Как мы познакомились? Давай вот мою, мою версию я всем много раз рассказывал. Давай твою послушаем. Я а думаю... я думала наоборот, это я свою версию всегда рассказывала. Давай, давай, давай твою. Так, впервые <связывая> делимся версиями, наконец-то. Да. Кивил такой. <связывая> Ухо настроено а, так. подожди, чем? Как познакомились? Да. А ну вот же сказали. Ну, Уже, в компании. Но на телеканале. А как вообще? Ты в одном офисе, я в другом. А? Так это все было в одном здании. А, в общем, ну, моя версия, да, что так как Леша оператор, и он снимал видео для телеканала, а я в туризме, то... Ну, по идее, вот он считает, что мы не должны были пересечься, хотя этот офис состоял всего из одной комнаты. И все равно все тусовались вместе. Но э, мы сблизились, когда стали вести один проект. Это была первая программа обзора недвижимости в Паттайе. О, точно, мы первую программу про недвигу делали. И я туда, меня выбрали ведущей, потому как э, мой соведущий, да, э, это был мужчина, э, который говорил на русском языке. Но на самом деле он немец, Рольф. И вроде как нас вот так вот сделали хорошую пару для того, чтобы мы вели эту программу про да, недвижимость. Такой, взрослый такой, знающий, такой, он вызывает доверие, а нужна была еще. Да, он, я бы сказала, такой пенсионер. А я там 20-с лишним летняя девушка. Назовем. Компания называется Фаранг. Как называется? Фаранг. Так просто Фаранг? Фаранг. У них была еще газета а, Фаранг. У них она до сих С пор есть. Заголовком. Да, газета до сих пор здесь. И получилось так, что этот проект, он был не просто по Паттайе, но мы поехали и на Качанг, и в район. То есть у нас было очень много совместных путешествий, где, естественно, общаешься, разговариваешь. И вот на, на этой волне мы познакомились. Программа... Сошлись. Да. Познакомились мы в офисе, как бы, здравствуйте, вот это, это, это, это. Вот еще Таня тут нас есть. Хорошо, на сошлись. Такое не романтическое слово, сошлись. Ну, Сблиз. сблизились. Сблизились. Господи, еще хуже. Но самое, что главное, программа, название этой программы, которая потом вышла на телеканале, было «Дом у моря». Да? Да. И вот э, в связи с этими сентиментальными впечатлениями, воспоминаниями, так наш YouTube-канал совместно и называется теперь «Дом у моря». Моя версия. Моя версия. Твоя версия. Моя версия. Мне дали стажерку, чтобы я научил ее, как правильно делать телевидение. Да, я помню. Как держаться в кадре. Ну, серьезно, у тебя же не было опыта до этого? никакого. не Вот, поэтому вот отстажировал. И теперь Но мы... слов из песни не выкинешь. Настожировал, так постажировал. Ну да, я помню, да. Ты давал мне какие-то там лекции смотреть на диски. Все. Настолько ну, с тобой там работали обучающие. там и с начитками, и с монтажом, да. и как правильно э, в кадре держаться, и, там, стендапчики и прочее, прочее. Было классно. Был классный период. И, в общем. Результатом стало то, что мы стали в дальнейшем уже жить вместе. Сначала я к тебе переехал. В розовую квартиру, которая теперь не розовая, про которую мы уже снимали видео. Да, там в Ну и впоследствии у нас родился Кирилл. И по сути на этом можно ставить точку наше окончательного перемещения в Таиланд, потому что с рождением ребенка... Мы купили квартиру. Мы купили квартиру и стали здесь уже полноценно жить. А, то есть, никак как постоянно ощущение, что мы здесь вроде как временно, но ну, сезон за сезоном, да, всегда можно уехать и так далее. А мы уже создали семью, купили, купили дом, да, дерево не посадили, но вот ребенка родили. Таким образом. Мы сильно углубились в нашу личную историю, как мы сошлись, но это все равно часть нашего переезда в Таиланд. И причина, причина, того, причина мы почему остались. мы остались. Таким образом, мы остались в Таиланде. Нисколько об этом не жалеем, хотя у нас было несколько попыток отсюда уже уехать. И одна из крупнейших наших попыток это был переезд в Сингапур, где мы прожили полтора года. Сделаем обязательно об этом еще одну программу, если вы смотрите это видео спустя там определенное количество времени, то ссылочка появится в углу, ну а кто не видит ссылку сейчас, подпишитесь на канал и дождитесь, обязательно будет рассказ про Сингапур, как мы туда попали, как мы там жили, и почему оттуда уехали. Да, кроме того, конечно, здесь нет никакого, никаких лайфхаков в этом видео, но все равно небольшую схему описать можно. Если вдруг у вас есть желание переехать в Таиланд, и эта схема появится на моем канале Татьяна Максимова, смотрите тоже ссылка в описании видео. И там я постараюсь сжато, как я люблю, в своей любимой форме по пунктам, рассказать, к чему нужно готовиться, что нужно не забыть, и если вдруг сейчас, в этот период кризисный, у вас появляются мысли о не переехать ли куда-нибудь. Например, в Таиланд. В теплый Таиланд. На этом все. Спасибо за внимание. Как всегда, лайк, подписка, вопросы ваши, комментарии. Мы на них обязательно на все ответим. До новых встреч в новых видео. Пока.